Сегодня Соединенные Штаты Америки столкнулись с беспрецедентным актом агрессии со стороны международного терроризма. И прежде всего я выражаю искреннее, глубокое соболезнование всем пострадавшим и семьям погибших. Сегодня сочленные события в Соединенных Штатах выходят за рамки национальной границ. Это наглый вызов всему человечеству, по крайней мере, всему цивилизованному человечеству. И то, что произошло сегодня, лишний раз подчеркивает актуальность предложения России объединить усилия международного сообщества в борьбе с террором, с этой чумой XXI века. Россия не по слышке знает, что такое террор. И поэтому мы лучше всего понимаем чувства американского народа. Обращаясь от имени России к народу Соединенных Штатов, хочу сказать, что мы с вами, мы целиком и полностью разделяем и чувствуем вашу боль. Мы поддерживаем вас.